Доброго времени суток, друзья! Вы смотрите канал Apple Finder и в этом ролике я расскажу, как можно абсолютно реально прийти с айфона на Android всего лишь за 5 секунд. И это не шутка. Для этой процедуры нам понадобится iPhone, Android-смартфон, шнур Lightning для iPhone, шнур для Android-смартфона и, конечно же, ноутбук. А дальше все максимально просто. Следует только okay <laughs> mm-hmm <laughs> uh, uh, uh. <laughs> <laughs>